Новая винтовка, значит, у нас появилась. Вообще, МК-2 внешне очень похож на винчестер из реаллайва. Но справедливости ради стоит отметить, что это Марлин. Вообще, эти две винтовки по принципу своей работы и внешние очень схожи. Это я, если что, про тот же Real Life еще говорю. Их даже на первый взгляд особо не различишь. Но конкретно в нашем, так сказать, игровом случае, разработчики за прототип брали как раз таки карабин Marlin 1894. Поэтому, с вашего позволения, величать данную волыну я буду именно так. Здорово, мужские мужчины! Сегодня мы не просто взглянем на данный карабин, но как и в старые добрые времена, потестим его модули и выявим более-менее профитную сборку. На самом деле, я и сам соскучился по всеразличным проверкам. И благо, что нам разгрузили новый ребаланс оружия. И, короче, мужики, работы непочатый край. Пора действовать. Но перед началом пора вы залететь в самое потрясающее сообщество по в котором вы найдете самые последние новости и сливы. Сможете поучаствовать в розыгрышах и ивентах. И если черкануть Никитичу в личные сообщения, так вообще можно скидочку на сепишечки получить. Тем более, новый сезон начался, пора все-таки затариваться. Это потрясающее объединение вы сможете найти по ссылочке в описании. Итак, мужики, перед проверкой модулей я сначала покатал с Марлином. И сразу же, что мне бросилось в глаза, так это еще не исправленная сенса в мушке. Я хз, может разработчики ее оставят на постоянку, но если она вас не устраивает, как и меня, то ее на изи можно изменить. В общем, заходим в настройки сенсы, в пункте «Чувствительность снайперского прицела», Выставляем идентичные значения параметра чувствительности в режиме прицеливания. Проще говоря, теперь за сенсо в мушке у пехотных винтовок отвечает как раз-таки вот этот параметр. Когда-то такой косяк был у СКС, теперь же у всей линейки пехотных винтовок. Надеюсь, данное недоразумение исправят в ближайшем будущем. У нового карабина есть в наличии довольно-таки занимательный боезапас. Со множеством положительных эффектов, но и негативчик тоже присутствует. В первую очередь давайте сравним урон на дистанции у дефолтного боезапаса и кастомного. Хочу напомнить, что проверяю я все без каких-то модулей на оранжу. Итак, поехали. У дефолтного боезапаса одинаковые значения урона на 5, 10 и 20 метрах. В ноги прилетит 80 дамага, в пах 104, в живот 120, в руки тоже 120 и в голову 160. Теперь, не отходя от кассы, я вам для сравнения продемонстрирую урон у кастомного боезапаса. Кстати, урон на 5, 10 и 20 метрах у него тоже сохраняется, только в ноги прилетит 55, в пах 65, в живот 82, в грудь 110, в руки 60 и в голову 137. Вы сейчас зафиксируйте эти значения. Я к ним еще обязательно вернусь. Перед тем, как делать какие-то выводы, нам нужно понять, что вообще из себя представляет карабин Марлин непосредственно в колдушечке. Лично для меня, еще разок повторю, лично для меня, мушка МК-2 не такая удобная, чтоб с ней играть. Банально, если сравнить мушку Карика и Марлина, то моя симпатия больше карикуляжет. ляжет. Просто из-за вот этого вот кольца не так уж и удобно доводиться до верхней части хитбокса противника. Я пробовал играть с прицелами, но как-то не то что ли, по моему субъективному мнению. Но хочу вас обрадовать. Данное неудобство всего лишь вопрос времени. Привыкнуть к такой мушке можно уже буквально спустя пару-тройку каток. А теперь давайте вернемся к нашим значениям урона. Как вы видите, мужики, кастомный боезапас непростительно дохрена съедает дамага. Причем заметьте, что на 5 метрах он даже пах с животом не пробивает. Я, конечно, все понимаю, что данный модуль нам бустит темп стрельбы и улучшает подвижность СДС, но кому он разрабы, зачем такой слабый урон? Хотя, стойте-стойте, давайте просто посчитаем зоны ваншота до 20 метров у этих боезапасов. У дефолтного... Пах, живот, грудь, руки, голова. В общей сумме дают 5 зон пробития. В ноги только ваншота нет, и это правильно. Теперь у кастомного боезапаса на таком же расстоянии. Пробитие есть только в грудь и в голову. 5 зон пробития против двух. Что же выбрать, даже не знаю. Но все-таки, давайте я выскажусь в какую-никакую защиту кастомного модуля. Без каких-то тестов и замеров очень сильно ощущается прирост к темпу стрельбы. Также хорошо чувствуется улучшение скорости во вход в режим прицеливания. Это однозначно просто гигантский плюс в копилку данного модуля. С этим обвесом из марлина можно сделать супер подвижную пехотную винтовку. Но из-за просто ужаснейшего пробития я я думаю, это того не стоит. Раз уж мы начали смотреть на урон на дистанции, давайте тогда добьем и оставшийся метраж. Дефолтный магазин на 30 и 40 метрах бьет в ноги 75, в пах 97, в живот, грудь и руки 112, в голову 150. А вот такие вот супер крутые значения имеет кастомный боезапас. И как многие уже успели заметить, у нас вообще остается лишь одна зона пробития, и это голова. Знаете, мужики, я провел небольшой эксперимент. Играл, значит, я попеременно с обычным магазином и с кастомным. Самые лучшие результаты были, естественно, у дефолтного боезапаса. Вообще, по идее, кастомный боезапас нужен для игры до 20 метров. Но как играть на этом расстоянии, когда у тебя только две зоны ваншота, а против тебя будут выступать пистолет-пулеметчики и штурмовики? Тут только два варианта развития событий могут быть, либо все-таки брать данный боезапас и чисто тренить стрельбу по верхней части хитбокса противника, то есть такой довольно-таки хардкорный и не совсем эффективный вариант, ну или попросту забыть про данный обвес до лучших времен его бафа. Лично я не буду брать в сборку этот модуль и вам не рекомендую. Так, значит с боезапасом мы определились. Теперь давайте еще разок взглянем на результаты урона на дистанции. У дефолта очень хорошее пробитие. Урезание одной зоны идет только с 30 метров, и то это зона паха. Как итог, в сетевой игре можно обойтись без модулей на ренжу. Так как мы будем играть в меру агрессивно, нам нужна будет максимальная возможная подвижность с максимально хорошим АДС. Поэтому снаряжаем Марлин спортивным прикладом, который улучшает АДС на 10%. Берем уже классическую рельефную обмотку рукоятки. За ней тактический лазерный прицел, 18-дюймовый ствол и на сдачу забираем кое-какой перк. Если мы поставим данный ствол, то он урежет емкость магазина и перед нами возникнет непростой выбор. Или мы берем перк «Ловкость рук», или мы вешаем перк «Возврат пуль». Кто-то может сказать, а почему бы просто не брать данный ствол? Нет, господа, данный модуль для сетевой игры нам по-любому нужен. С перками давайте что-ли как-то определяться. Пока смотришь этот киноматериал, черкани в комментариях, какой лучше всего взять перк и почему он лучше другого. Без рофла, всю голову сломала, что же лучше и профитнее применять. Финальная сборка на Марлин у меня выглядит вот так. К этой сборке обязательно нужно взять перк «Стойкость», ибо спасибо обнове и ребалансу оружия, теперь у снайперских и пехотных винтовках нехил так срывает прицел при попадании. Если кто не в курсе, что почем, то то по подсказочке сверху можно будет глянуть прошлый выпуск, там все есть. Также для Марлина желательно взять Перк Форрест Гамп. Без него этот карабинчик кажется довольно тяжелым. Ну а синий перк лучше взять шапнель, чтобы наступление попрофитнее было. Я еще разочек хочу высказаться по поводу кастомного боезапаса. Мужики, если вам с ним понравится играть, то это вообще улет. Но для меня он мега грустный и печальный. Без него, по ощущениям, на Марлине играется точно так же, как и на Корике. Только мне почему-то показалось, что Марлин попрофитнее будет. Но это всего лишь мои ощущения. Давай с тобой поступим вот как. Можно провести зарубу Карика против Марлина и выяснить, что же сейчас лучше всего использовать среди пехотных винтовок. Чтобы данный киноматериал вышел в свет, всего лишь черкани в комментариях кодовое слово ФАЙТ. И этот файт грядет уже в ближайшем будущем. Кстати, я надеюсь, брата-брат, ты не забыл сделать красиво и уже шибанул кулакич под данным киноматериалом. Применяя полученную информацию правильно и делай мазафаку Пукачелом в рейтинге. Я, как всегда, жму тебе руку, мужик. С тобой все это время был Агненский.